Всем привет, с вами снова я, Хикан. Сегодня я записываю обзор на никому не нужный Porsche Taycan, потому что его все уже сняли, кроме самого создателя. Кайф! Спасибо отдельное детали, которым я помог сделать этот Taycan. Очень качественно сделал и быстро, в отличие от Тимея. Здесь уже открываются багажники. Здесь все у нас как бы кайф. Двери все открываются. Ну, есть еще по -по пару лаганных версий этого тайкана, но это ладно. Также и вот так вот откроется. Сидухи, все приятно смотрится здесь, как бы кай кайфово здесь. Б без звука, только... Только есть маленькая проблема, сейчас, подождите. Во, где-то дым, во, дым идет, видно? Ну, вот как-то вот так вот, да. Также еще в, у нас появился теперь Кадиллак КТ-5, КТВ-5, вот он, ну ты иди давай отсюда, он немножко баганый тоже, ну как немножко вот это вот, если для вас не баги, то, то ладно, допустим, вот это еще баг здесь, зеленые дверные вот эти карты, не очень, капот не открывается, ну не очень сделано, багажник не открывается, но это все в обновлениях следующих будет решаться. Здесь вот немножко не видно сидухи, но вот. Семей как бы, ну, делать не умеет, видимо. Ну, сделал так. И он очень медленный. Прям вообще. Я не знаю, как его можно было таким медленным сделать, если он полный привод и на V8. Так. В принципе, вот такие у нас тачки в обнове. Кунтуш я вам показывал, сливал. Пока что я пак сливать этот не буду. Солью я версию 0.0.5, потому что там будет багафикс и будет добавлен 300-й крузак. А здесь пока что, как вы видите, баги есть. Ждите багафикс, и тогда я вам выпущу обнову на Крузфордж, вроде так называется сайт. Всем удачи, всем пока!